Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведения и мастеринга и Камикс Мастер. Сегодня я хочу показать нюанс, который может подстерегать вас при сведении электронной музыки. Речь не то чтобы о специфической технике, скорее о подводном камне, который, если не исправить с самого начала, приведет к браку звука и тотальной критике микса. Итак, имеется вот такой проект. Примерный баланс выстроен, и пока все звучит замечательно, но... Ведь это танцевальная музыка, и нам еще предстоит от души сдавить ее максимайзером. Поджимаем трек и слушаем теперь. Вот и вылезла проблема. Микс звучит перегруженно, плоско, и периодически слышен дистошен при ударе рабочего барабана. Источником проблемы являются вот эти места в аранжировке. Здесь слишком много аудиоконтента, практически одновременно ударяющего лимитер. Базучит звучит одновременно с бочкой, бьет довольно массивный рабочий, а ведь еще и вокал должен быть, которому пока не особо есть место. Сразу решаем конфликт баса и бочки. Стандартно это делается сайдчейн-компрессией. Но поскольку я пользуюсь рипером, выбираю инструмент понижения громкости, также управляемый по боковому каналу. Мне кажется, в данном случае эта обработка даст более чистое звучание. Почти ту же процедуру делаем с рабочим, только в этот раз все-таки берем компрессор. В другой аранжировке я, возможно, и не стал бы сочинить рабочий, но здесь явно не обойтись без этого. Проблемы перегруза решили и включаем вокал. Кстати, еще один массивный элемент данного трека. И понимаем, что снова нужно уменьшать нагрузку на мастер-лимитер, к тому же трек все еще звучит плоско. Снова берем sidechain компрессор и, как следует, придавливаем пэды в местах удара бочки. Чтобы компенсировать провалы педа, немного поднимаем выходную громкость компрессора. Аналогичную процедуру проделываем следом. Разница лишь в том, что настраиваем компрессор на меньший уровень подавления, иначе лид будет проваливаться слишком явно, и микс потеряет опору. Ну вот, теперь микс готов к креативной обработке. Sidechain компрессия дала запас для максимизации громкости и раскачала трек. Надеюсь, вам понравилось видео. Больше информации по работе со звуком вы найдете в моей группе ВКонтакте и на моем сайте в разделе Блог. Вступайте в группу, подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. С вами был Илья Кутихин. До скорых встреч!